Представьте, что будет с лошадью, если постоянно хлестать ее кнутом. Пару недель она будет работать, а потом все. Это будет как минимум несчастная лошадь, а как максимум истощенная и больная. Бывают ситуации, когда чувствуешь нехватку сил, тяжесть, а все равно нужно браться за дело. Или долго сидишь над какой-то задачей, и наступает усталость, перестает получаться. Результат не нравится ни себе, ни другим. Обычно в эти моменты ругаешь себя, заставляешь закончить дело. Но это тратит чудовищно много сил. Действовать таким образом – это как бить себя химическим кнутом. Почему химическим? У нашего мозга есть система вознаграждения и наказания. Представьте, когда ведешь себя хорошо... Мозг дает сладкую морковку, гормон радости, чувство удовольствия, уверенности. А когда плохо, мозг пытается направить вас по другому пути и выписывает гормон стресса, чувство тревоги, раздражения. Если вы часто действуете в состоянии усталости, то получаете такой гормон стресса. Он действует как яд, который попадает в кровь, настроение портится, уверенность падает, делать ничего не хочется. Чтобы чаще получать сладкую морковку, нужно научиться переключаться на то, что дает энергию. Что-то приятное, интересное. Сначала это нейтрализует яд, а потом восполнит потраченные силы. Чем больше в жизни таких сладких морковок, тем сильнее ваш контроль над уровнем энергии, и вы чаще добиваетесь результата. Для тренировки навыка делайте три шага. Первый. Поймайте себя в состоянии, которое сжигает ресурсы. Второй. Выберите то, что может поделиться с вами энергией, придать сил. Третий. Активно взаимодействуйте с этим в реальности или воображении. Вы уже проделывали этот трюк, когда получили энергию от кита и всплыли на поверхность океана. А теперь приступайте к делу. Каждый раз, когда у вас будет хорошее настроение и прилив энергии, запомните, чем это вызвано. Так вы соберете свою коллекцию предметов, воспоминаний, образов, которые наполняют вас энергией. Вы сможете вернуться к ним в любой момент, как телефон, который можно зарядить от любой розетки. Действуйте!